Взяла грики, взяла темноты, коричневый, розовый, ультрамарин, и начинаешь вот такое, вот такое возделывание. Все должно потечь, вот так потечь. Итак, розовый, коричневый и ультрамарин, и пусть течет. В центре ты возьмешь желтый и красный и тоже пусть течет. Вот эта течь нас интересует. Нас интересует, чтобы краски было немного и она была акварельна. То есть ты вот эту течь заставляешь продолжить подтекание. Когда ты наполнишь вот таким содержанием весь холст, Ты видишь, почти аквариум. Когда ты наполнишь весь холст, нам нужна просто темнота. Ну, приблизительно наших цветов. Потом ты пять минут не прикасаешься к холсту, ждешь, когда краска станет. Разводитель летучится, а вещество станет И она будет почти сухая, она почти не будет вот таких. Оттепа, я покажу, я покажу. Полностью, до самого низа так я вверху, а ты здесь продолжаешь. Но тебя интересует вот такое положение вещи. Когда ты это сделаешь, потом на паузу будешь. После паузы продолжим. Да. Жалко, конечно, что она теперь не висит, вернее, не, не потеками, но ничего. Значит, возьмем трепуленцию. Сейчас я трепуленцию несу. Ага, отлично. Пишем. Если бы оно висело, то полосатые мазочки сверху сейчас легли бы как бы против тех мазочков. То есть было, был бы виден эффект заслонения. И это было бы очень как бы художественно. А так мы сейчас полосатая вынуждены класть на полосатое. Поняла, угу. почему я так расстроился, что ты... Значит, возьмем сиреневинку. И прямо на это.. Вгоняем сиреневые мотивы, голубоватые сиреневые мотивы. Оно прекрасно прозрачно садится, так, утренне садится. Это и здесь, это и здесь. Немножко вот здесь накидаешь, накидаешь. Перевернешь тряпку в другое положение, возьмешь оранжевые разбелы, желтый-розовый, сначала в пользу розового и начнешь отсекать цвет от тени. Все больше переходя в желтый и наполняя эпицентр света желтотой, почти золотого цвета. Хорошо? И, наконец, светлый мазок. Тюкнешь вот таким образом. Похожие действия и вниз. Здесь, если была бы потечность, как у него она осталась, было бы прекрасно. Ты, к сожалению, исполосатела, ну уж, поторопилась. Да. Возьмешь голубой, розовый и коричневый, и вот наши машины живут вот в этом пространстве. Уходят выше середины, вот где-то туда. Вот такими станкообразными пятнами наполняешь эффект множества. Вот она, очередь автомобилей, у которых чуть светлее, чуть темнее, чуть светлее, чуть темнее. Потом берешь мастихин и вот крыша автомобиля со светом на крыше. Капот. Со светом на капоте. Сзади. Сзади машины. Те же проявления. На капоте, на крыше. И так далее, и так далее. Уходит в перспективу. Потом к ним ты начнешь прибавлять их цвет, уже имея некое содержание. Uh -huh. То есть у тебя. Выцарапано некое содержание. Под них подсунешь темноты, темноты, которые пальцем столкнешь вниз. И будет эффект отражения сразу. Ну, сзади машина примерно по той же схеме. Потом у тебя появятся фары и отражение от фар. Где-то пальцем, где-то еще как. Ну, смотри, как прикольно залегло. Немножко плоскость будешь чуть-чуть обозначивать, по которой они едут. Чуть-чуть будешь добавлять синичку на стекла. Желательно тоже по форме, то есть по направлению стекла, его падающий характер с этой стороны примерно та же история хорошо? Угу. Давай. траектория движения машин вот такая они не вот такая так они высыпаются из ведра а так они едут по плоскости если бы ты сначала Сделали бы себе пометки, ты бы это увидела, скорее всего. Следующий ряд. Смотри, вот пометка их направленности даже еще выше. А которая напротив? А? Тоже валится из ведра. Mm -hmm. То есть небольшой рюкзак желательный. Темный под машинами. Вот по такой траектории. Mm -hmm. То есть такой mm -hmm. потек, как бы. Здесь можешь даже подобрать. Вот так. Подобрать. И тогда уже. Протянуть, смотри. В смысле? Полить? Да. У тебя выяснится весь кусок. Угу. Это надо было изначально так закладывать. Тогда бы, он... угу. тогда бы мы с ним договорились. Света не хватило. Прикольно. Да. Это линия горизонта, да? Да. Поэтому они там выстроились в цепь. А да? Проводолики какие-нибудь, да? Вот они. В принципе, они могли бы быть и здесь. Могли бы быть со всякими там штуковинками. Ну, к примеру. Это же можно и Смотри, какая перспектива сразу. Ну, давай. Сложно изначально что-нибудь вы выберешь? что, что? Сначала не получается. Привет. Смотри, я создал линию горизонта. Ты ее затоптала и не восстановила. Если помнишь, здесь появились вот такие звуки. Есть там такое, да? Да. Ладно, я не знаю. Я не помню. А, да, я Да, да. Да, да. Да. Нет здесь в эту сторону ничего, все висит и не должно быть ничего в эту сторону. Это кромка дороги, кромка домов, поэтому здесь все висит, здесь нет ухода дороги туда. Капот следующей машины. Крыша следующей машины. И вот ступень ухода. Большая ступень, меньше, меньше, меньше. как хороши любые блики да? на этих поворотах закруглениях В общем, даже не обязательно уж прямо так четко рисовать. Главное, чтобы побольше спецэффектов произошло. Плоскость, по которой она едет Там она не выражена Но это всегда будет звучит да, Это же не вода. Что, мокрая? Смотри, мутности чередую с жестким рисунком. Прикольно? Да. Давай дальние машины нацарапай. <къем> ну, неплохо, неплохо там займут. Все. Да, надо еще провода и бренки. Сейчас, сейчас, сейчас. Не бойся, солдат. Ребенка не обидит. Ладно. <къем> Вообще, правда по такой траектории не бывает. Всегда по провисающей. У этих проводов нет перспективы. Смотри, витринки какие-никакие. <клышленный> <клышленный> Прикольно? Uh -huh. Я же при тебе первый раз в Вот так же просто. <соспитут> Мне это было везде. Но эти брызги я тебя не кинул ага. я тоже рискую это надо уж так приметиться это надо уж так замешать деликатно это так. вот именно так надежно прикольно а вот так а да да да <с chord> Ладно. Хоть немного сейчас дадим здесь содержание.